Добро пожаловать в телестудию свидетелей Иеговы». Какие сюжеты подготовлены для вас в этой программе? Вы познакомитесь с братом из России, который родился в трудовом лагере в Сибири, а позднее оказался в тюрьме за свою веру. Но, несмотря ни на что, он всегда сохранял радость и полагался на Иегову. Сколько же терпеть еще осталось нам, Сколько видеть скорбь и суету, Враг громит святыни без усталости, Сокрушает Божью красоту. В мире основания разрушены Правды, милосердия, любви. И лишь только Слово Божье слушая, Можно нам надежду обрести. Надейся на Иегову мой брат, Пойдем путем Иисуса смелей. Не слушай сатану, он твой враг. Мы с Богом всех противников сильней. Надейся на Его, сестра, Быть стойкой в испытании учи. учись. Держись дороги верной всегда, И будет бесконечной наша жизнь. И пусть твердят нам то, что мы безумные, И от нормальной жизни отстаем, И не живем, как общество культурное И узкие в мышлении своем. Мы знаем перед Богом вес той мудрости, Которая ведет людей к концу. Она всегда приносит только трудности,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 Верной всегда и будет бесконечной наша жизнь Всегда нас будут ставить перед выбором Что отвечать и как нам поступить У демонов, как в шахматах, все сыграно Чтоб каждого в ловушку заманить когда наступит время испытания, Ты вспоминай терпение Христа. Нам Бог даст сил перенести страдания, Ведь Иисус все вынес до конца. Надейся на иголу, мой брат, Пойдем путем Иисуса смелей, Не слушай сатану, он твой враг. Мы с Богом всех противников сильней, Надесся на его сестра, Быть стойкой в испытании учи, Сдержись дороги верной всегда, И будет бесконечной наша жизнь. В СССР существовал запрет на наши публикации. Собрания нуждались в литературе, и мы хотели помочь братьям. И мы с Марией решили, что будем печатать публикации сами. Я понимала, что это было рискованно, так как у нас было двое маленьких детей, нашему сыну было пять лет, а дочери меньше года. Мы рисковали потерять свободу и даже наших детей. Но мы полагались на Иегову, и мы не думали слишком много о том, что может случиться. Если бы мы так поступали, мы бы все бросили.